Представьте себе, что вот там вот на самой верхней точке подвешен маятник. Этот маятник качается вот по этим кругам, маятник это ваше сознание. Чем более длинно и долго качается маятник, тем в большей степени он склонен и имеет возможность формировать так называемые незатухающие колебания. Сознание человека является значимым в этом мире только в том случае, если он способен своим разумом проявить как раз вот эти самые незатухающие колебания. И чем более способно сознание человека вызывать колебательные движения своим действием, своим присутствием здесь, тем в большей степени значимость этого человека в этом мире проявлена и дает результаты. То есть таким образом, что даже уже после ухода с физического плана твое сознание продолжает здесь функционировать, то есть как круги по воде. Кинут камень, да, а они идут, идут, идут, идут, идут, и все присутствующие не могут с этим не считаться. Вот значимость человека определяется как раз именно этим качеством. Человек, который имеет пролонгированное сознание, то есть действующее даже после того, как физическое тело прекратило существование не может иметь психологию растительного образа жизни. Знаете, вот растительные люди, у них есть девиз: жизнь ради жизни. Ради чего ты живешь? Ради жизни. Да? То есть такое растительное существование, повесть, попить, поспать, размножиться, получить удовольствие. И именно к состоянию удовольствия они и стремятся. И поэтому жизнь ради жизни это их девиз. Их сознание не вызывает незатухающие колебания. Оно здесь вообще практически никаких колебаний не вызывает, что есть, что нет. Таких людей здесь большинство. Они создают массу, определенную массу, энергетический объем, некий такой биологический бульон, в котором варятся все остальные. Выбраться из этого бульона бывает очень-очень сложно, но выбраться из него как раз и есть цена вопроса. Потому что только выбравшись из этой вязкой, системы, можно развить свое сознание того, до уровня, когда оно начинает самостоятельно функционировать и вызывает эти незатухающие колебания. Тогда эти незатухающие колебания начинают колыхать эту биологическую массу, они заставляют ее двигаться в каком-то направлении, они не хотят, но вынужденно. Движемся в светлое будущее. Ну, давайте, ребята, движемся уже, ну, уже давай, уже движемся. Ну Вот, все, оно приподнялось, вот эта вот инерция начала как-то двигаться. А кто дает импульс к этому движению? Те, кто успели подняться. Потому что воздействовать на систему можно только лишь выйдя из системы, выйдя из плотности, да, приобрев определенную степень свободы. Степень свободы достигается лишь только тогда, когда сознание человека начинает размахиваться за пределы внутреннего круга, ограниченного состоянием жизни-смерти. Та деятельность, которая ведет его сознание, она способна взять прошлого, информации прошлого больше, чем объем своей собственной жизни, то есть он имеет возможность обращаться к информации, сформированной до него, и имеет на это право, прикасаясь к первооснове традиции, пока все понятно. И соответственно полуамплитуда обратного размаха будет говорить о том, что его сознание расколочив через смерть, не пойдет, как бы вот стекая, вот да, вот дойдя до уровня смерти, обычный человек вот так вот начинает стекать да, и проходит через следующее воплощение. А, а сознание, свободное сознание, оно проскакивая через первооснову смерть, прикасается к первооснове свободы. То есть у него получается сознание уже в большей степени обладает не только свободой, но и возможностью правильно эту свободу использовать. Пролонгированное сознание имеет в этом мире больше прав чем сознание обычной, обычной инертной массы обычного инертного человека стихии как раз и помогают нам развить это самое качество причем та стихия, которая находится у вас первой, является ключевой и показывает вам, что может дать вам возможность сделать свое сознание пролонгированное в большей степени. Чтобы это понять, мы с вами должны будем вспомнить элементарные законы физики, а именно законы колебания того самого маятника, для того, чтобы сигнал стал незатухающим и непростым, а простой, непростой сигнал, сложный сигнал, это любой сигнал, который отличен от синусоиды, то есть простое колебательное движение, да, упорядоченное и предсказуемое. Вот для того, чтобы ваше сознание было непростым, сложным, то есть непредсказуемым, нужно выполнить некие определенные моменты. Какие же это моменты? А законы физики как раз подскажут нам, что это. Незатухаемость этих колебаний зависит от нескольких факторов. Прежде всего, ну, представляем, да, ниточкой на ней висит грузик. Мы этот грузик даем стартовый толчок, этот стартовый толчок называется рождение. И вот дальше чтобы в этой вязкой массе, в которой мы с вами существуем, этот, это колебание, это движение стало, ну скажем так, не, не, не стало затухающим в естественной среде, сознание все время должно получать подпитку, дополнительные толчки, чтобы преодолеть вот эту вот инерцию. Вот этот, а, вот, а сам грузик качается в глицерине. И глицериновая вот эта масса обычного человеческого мышления, она составляет полуамплитуду, всякий раз делается меньше-меньше-меньше-меньше-меньше, пока не сойдется вообще просто в одну точку. Состояние, когда человеку самому ничего не надо, он не хочет, и он становится очень зависимым от желаний других существ. То есть да, это такое общество потребления, но не созидания. Знакомая картинка? Знакомая, мы не живем в этой картинке. И вот цена вопроса, из этого болота выбраться.